Так, всем добрый день. Сегодня у нас пришла из поднебесной посылка с медиаплеером Zido Z10, который поддерживает 4K HDR 10-бит. Так, пришла вот в такой упаковке. Процессор LTEK 1296, 64-битный, 4 потока. Так, оперативная память 2 ГБ. Дальше флеш память 16 ГБ. Дальше двойной диапазон Wi-Fi как 2,4, так и 5 ГГц. Так, ну и HDMI вход. так поддерживает 4 к дальше 3d hdr h265 10 бит э -э киношное изображение но ну, еще он используется может как нас символ протокол nfs так основные характеристики приведены на другой стороне так модель z10 дисплей есть то есть выполнен из авиационного алюминия полностью дальше здесь android 7.1 и open система местная как говорил что процессор realtech rtd 1296 cortex a53 квадкор core дальше gpu графический ARM T820, MP3, 3Core. Так, ну и память 2 гигабайта. Внутренняя память 16 гигабайт. То есть Wi-Fi протокол с двумя частотами. Дальше интернет поддержит до 1 гигабит в секунду. То есть 10-100 тысяч. Дальше HDMI выход 2. 0A поддерживает 4K60FPS HDR10. Дальше HDMI-In поддерживает HDMI-2.0. Так, видео декодер HDR10-бит хавек H265 до 4 к 60 fps Дальше vp до 4 к 60 fps и аж 264 до 4 к 24 fps то есть аудио декодер поддерживает многоканальный звук в том числе и стерео преобразование то есть dts dts x и dolby atmos Дальше источник питания переменного тока, постоянно ток 12 вольт то есть внешний есть разъем сериала АТА 3.0 USB 2 USB 3.0 и 2 USB 2.0 дальше один ресивер один компонент видео и на аудио дальше один SPDIF для двух пяти канального и один три RS 232. Так, два выхода на антенну. Так, ну и внутренний SATA 3.0. Так, ну и внутри, как написано, содержится один медиаплеер, один пульт управления. Дальше э, источник питания, адаптер питания, ну и инструкция по эксплуатации. Так, если что, может потом остановить и посмотреть более подробно. Так, открываем. так внутри вот инструкция к сожалению на китайском и английском языке но тут это быстрый старт дальше гарантийный талон проверка качества внутри находится пульт то есть он с подсветкой. но ну и один единственная отрицательная сторона, то что здесь требуется три э, пальчиковые батарейки типа 2 из-за подсветки. Так, дальше hdmi мой кабель внутри присутствует. Дальше блок питания, 240 вольт, 50-60 герц, 1,6 ампер максимум, ну и 12 вольт, 3 ампера дает на непосредственно на плеер, это блок питания. Дальше две антенны для Wi-Fi. Так, ну и кабель для подключения к сети. Есть европейская вилка, американская вилка. Так, ну и другие варианты можно выбрать при желании. Так, здесь все. Так, ну и внутри непосредственно находится сам плеер. Так, здесь отрифлённая поверхность из алюминия. Дальше... лицевая часть 2 usb входа 4k 3d 10 бит hdr hdmi на лицевой стороне на боковой стороне справа то есть для подключения жестких дисков сериал от 30 дальше три с половиной версии 232 и 2 usb для подключения 3.0 так, на задней поверхности у нас две антенки для подключения. Дальше Ethernet, HDMI, выход, вход, оптический выход. Дальше видео и аудио, левое, правое. Дальше коаксиальный выход для подключения внешнего питания. Ну и включение и выключение данного плеера так с этой стороны у нас находится отсек под жесткий диск стандартный 3,5 дюйма стандартный компьютерный не ноутбучный Ну и вернулись обратно на лицевую часть так снизу у нас 4 ножки с отверстиями для вентиляции ну и с краткими характеристиками изготовленных в китае Так, давайте рассмотрим пультик более подробно. То есть глянцевая поверхность, но у нас, скорее всего, будет мораться печатками пальцев. Так, ну и внутри должно быть. Опа. А тут оказывается не 3, а 2. Причем тип батареек 3А. То есть это мизинчиковые батарейки. Так, сейчас мы их вскроем. Так, оказывается, тут у нас две мизинческие батарейки. То есть, есть клавиши управления телевизором. То есть есть управление местными информацией, так, то есть вот он включается. при нажатии какой-либо клавиши и автоматически выключается то есть вот такой пульт управление так давайте проверим как Заходит внутрь жесткий диск на три с половиной дюйма. То есть прекрасно заходит все. То есть, если необходимо вытащить, то он вытаскивается без проблем. То есть, механизм позволяет как установить, так и вытащить его. Так, ну и давайте сейчас его проверим. Ну а работоспособность, как он выполняет свои функции, то есть заодно посмотрим режим действия. Итак, переходим уже на другую картинку. рассмотрим настройки главного меню безедо Z10, ну и вначале в настройки, то есть вот здесь переведены не все менюшки, то есть первое меню настройки здесь можно задать определенный фреймрейт. задержку, дальше метки при выключении вашего фильма и воспроизведения с этой же минуты, как вы выключили, дальше язык по умолчанию, который у вас будет в виде трака, либо в виде субтитров, ну и так далее. Дальше выбор типа плеера. Дальше 3D, непосредственно переводят 2D из 2D. Дальше функциональные клавиши. Дальше субтитры, которые по умолчанию. Дальше тип Blu-ray региона, в данном случае и стоит. Айдио-офсет. Так, таблица. Ну и в данном случае задержка. Так, переходим к следующему меню. Это разрешение. То есть автоматически, либо можно выбрать из вариантов. Так. Дальше глубина цвета, то есть от 8 до 12 бит. Дальше профиль, ну и HDMI диапазон. Дальше масштабирование экрана, настройка изображения, различного типа. Дальше перевод HDR мода в HDR, то есть тип. Дальше параметры перехода HDR, то есть либо перевод в различный режим, либо автоматический. Так, различные обои, которые можно установить. Дальше настройки звука, то есть вывод многоканального звука, двухканального, ну либо автоматически. Это через HDMI вход, дальше с PDF, AF. тоже вывод различного звука. Дальше аудиомикширование, здесь можно принудительно, то есть высокий звук переводить Dolby Digital, либо Dolby Digital Plus. Дальше контроль аудио, USB аудио, ну и SACD аудио. Так, следующая настройка это подключение различное, то есть Wi-Fi, интернет, Bluetooth, местный хост, ну и ДНЛА. Так, ну и другие настройки, это язык по умолчанию, дальше яркость дисплея, дальше ну, сон HDD диска, который стали непосредственно в Zido Z10, дальше управление вентилятором, обновление системы, то есть восстановление, ну и обустройство. То есть на данный момент версия прошивки 2.1.3, по умолчанию 1.7 стояла. Ну и версия Android 7.1.1. Так, это у нас вот, получается, настройки. Так, давайте рассмотрим приложение. То есть здесь стандартные приложения лежали. Так, Play Market, то есть GAP Installer, это нужно взять с, формулы, с форма Zido, ну и установить его. В результате получается Google Play Market. При помощи вот этого ПК-установщика. Ну, в данном с... момент только вот. Данный вариант. Так, ну и установлен той TV, где загружен непосредственно YouTube. То есть, ну и различные настройки то есть, настройки непосредственно Android. А. Быстрые настройки, которые только что видели, клавиши, быстрые. Дальше. Музыкальный плеер 3.0. А в коробке стоял 2.0. Хотя писали, что должно быть 3.0, но. При прошивке 1.7, то есть был 2.0. Так, ну и вот такое вот программное обеспечение. В виде приложений. Так, ну давайте откроем YouTube для Android TV. То есть в Аптитуде нужно установить... Так, ну и давайте воспроизведем какое-нибудь 4К видео. То есть без проблем воспроизводит. Можем наблюдать. То есть без любых тормозов и тому подобное. Так, давайте посмотрим, что здесь находится, какое оборудование, непосредственно в приставке ZDO-Z10, то есть для этого воспользуемся программкой КПУЗ. Так, ну и, как видим, стоит четырехъядерный процессор, то есть частота от 300 МГц до 1400 Так, дальше оборудование то есть real так произведено то есть килин, то есть разрешение на данный момент экрана 1920 на 1080 пикселей так ну и из двух гигабайт памяти реально 1619 ну и в настоящее время используется 34 процента так ну и 16 гигабайт э, флеш памяти то здесь используется 10,42 10 гигабайта ну и 934 доступно дальше система показана то есть android 7.1.1 так ну, батарейка ну и температура 49 6 градусов так ну а сенсоров нет Так, вот такое вот оборудование установлено. Непосредственно в этой мультимедийной приставке. Так, ну и давайте что-нибудь воспроизведем непосредственно в медиацентре, который установлен по умолчанию. Здесь есть возможность выбора различных вариантов. То есть непосредственно с жестких дисков. Один стоит внутри либо использовать э, сетевое подключение различного типа так ну и можно воспользоваться стандартными э, функциями там удалить копировать и так далее так найдем другой Так, воспроизводит меню. различные варианты Так, ну и давайте производят 3D-фильмы. Ну и воспроизводим 4-кан фильма. производит все современные форматы ничего не тормозит все нормально движется Также нормально работает Play Market. У плеера Zido Z10. Так, он чем-то похож на Zido Z9. Единственное отличие, то есть нету там жесткого диска установки. Ну а начинка вся та же самая. То есть здесь побольше будет функций, функциональных возможностей для применения его. всем спасибо за внимание, кому это было полезно, всем удачных покупок, распаковок до следующих видео и до свидания